Шаг первый. Твое масло плавает в воде. Шаг 2. Среднеческое тело на 70% состоит из воды. Шаг третий. Идем подождем и ты знаешь, что все наконец-то могут летать. Где я? Где все? Где куртит? Тоби? Ч ⁇ рт возьми, с тобой случилось. Кто это сделал? Какого? Не подходи. Отойди от меня. Какой? Отойди от меня. Что я сделал? Это не моя вина. Почему? Я просто... Я просто троллю. Да? Это не моя вина. Да. Я просто троллю. да? троллинг. Все это... Просто троллинг. Прекрасный день на улице. Чувствую себя так so хорошо. Я тоже уличный воздух. Это так приятно видеть людей. Ходящий мимо. Это похоже на время троллинга. Как затроллить своего лучшего друга. Шак первый. Китай за ним. Шак второй. Подожди момент. Шаг стрим. чертащина. Кто ты? Мой лучший друг. Я не знаю тебя. Но я знаю тебя. Привет, отец. Поставь это исполненные лица, вернуться. Это просто тебе просто нужно улыбнуться. Хватит, хватит а все это. Черт, улыбнись, лучший друг. А чего ты, блядь, возьми? Ты говоришь, я никогда не вижу тебя в своей своей. ты улыбнулся, мне ты посвяшите мои мира. Ты чё-то возьми. Никольный способ, чтобы стать по-настоящему счастливым цепи этого ночья. А, чёрт возьми. Такое происходит, что с голоса. Голоса, что не говорит отец. И тоже говоришь, чтобы улыбаться. Да, улыбаться, Грязь, тебе просто нужно улыбнуться. Привет. Маяс. О, что Двадцать три. Улыбаешься. Жаловать. Ты знаешь, я люблю игры. Не хотите сыграть в игру? Я довольно простая. Она называется Орел или Решка. Если ты согласишься, я уверен, что это будет весело. Замечательно. Вы знаете, здесь я явно главное. Начнем. начнем. не спеют. Не вы. Долгое время не выходил из своего дома. Может стоит навестить его? Уже несколько месяцев выглядит неважно. Не волнуйтесь. И действительно уверены? Конечно уверен. Я вас не слышу. Правильно. Вы здесь. А я видел вас. Что случилось с моим телом? Что случилось с моим телом? Боль. Я чувствовал боль. Боль. Чувство боль. Прошу вас, помогите, мой друг. Не подходи. Я говорю, отойди от меня. Ну, что-то возьми, что случилось. Кто это сделал? Какого? Не подходи. Тайди от меня. Твою. от меня. Ты готов отправиться в лещичное небеса? Убегаешь от меня. Просто хотят тебе задать вопрос. Где моя сестренка? Спрашивай еще раз, где моя сестренка? Это не моя вина, это просто троллинг. Ах. Троллинг. Это просто, просто троллинг.